В проходят проходит дружеский футбольный турнир Мурас. Роша назначил себе нового советника. В Китае выделили 23 правительственные стипендии для кыргызстанцев. Гарантия по госуипотеке в Кыргызстане, как это работает и кто может ее получить. В ходе декады по оказанию бесплатной юр-помощи населению услуги получили более 7 тысяч человек. В Кыргызстане с октября выявлено всего 118 случаев заболевания с свиным гриппом. В Мишкеке продолжается дружеский футбольный турнир Мурас с участием президента Садыра Джапарова, стартовавший сегодня 14 декабря. В мероприятии соревнуются 16 команд, в состав которых входят представители государственных органов, парламента, судейского корпуса, правоохранительных ведомств, посольств, средств массовой информации, бизнеса, культуры, спорта, духовенства и другие. Сегодня проходят групповые игры, завтра состоятся четвертьфинальные, полуфинальные финальные матчи. Мероприятие организовано по инициативе Футбольного союза и администрации президента. Вот назначен новый советник мэра. Им стал Мухтарбек Зуфухаров. Соответствующее распоряжение сегодня 13 декабря подписал глава города. Зуфухаров ранее работал директором в ряде частных предприятий, тренером в спортивных школах, а также депутатом Джалабадского городского кенеша третьего созыва. В Китае выделили 23 правительственные стипендии для учебы кыргызстанцев в вузах КНР по программам бакалавриата, магистратуры, докторантуры и для прохождения языковой стажировки на 2023-2024 учебные годы. Стипендии выделил Государственный комитет страны 12 мест по линии соглашения ШОС и 11 мест по линии межведомственного соглашения. 14 декабря кыргызстанцы могут получить от гарантийного фонда поддержку в размере до 10% от суммы первоначального взноса при покупке жилья по одной из программ госипотеки. Об этом сегодня на пресс-конференции агентство «Кабар» рассказал председатель правления акционерного общества «Гарантийный фонд» Малик Айдар Абакиров. По его словам, соответствующее трехстороннее соглашение было подписано вчера, 13 декабря, между гарантийным фондом, государственной ипотечной компанией и Роскабанком. В Кыргызстане завершила декада по оказанию бесплатной юридической помощи населению под Эгидой Министерства юстиции Кыргызстана. Об этом в ходе брифинга в агентстве Кабар сообщила начальник управления юридической помощи и правового просвещения Чурех Камаева. По ее словам, мероприятие проводилось 6 по 13 декабря. За это время помощь получили 7280 человек. В Кыргызстане с октября этого года всего лабораторно подтвержденно 118 случаев заболеваний свиным гриппом. По данным ведомства, продолжается дозорный и эпиднадзор за тяжелыми острыми респираторными инфекциями и гриппоподобными заболеваниями в городах Бишке, гош Тохмок. В соответствии с рекомендациями ВОЗ, согласно стандартным определениям случаев, проводится обследование больных на грипп.